праздником, братья и сестры. Скажем слава Богу, что мы пришли на это место, потому что мы пришли сюда по одной причине, потому что Христос воскрес. Этот праздник Песах на еврейском, он, он очень важен для нас. И до того, как Иисус был здесь, Он был важен для израильского народа, для ювидизма и так далее. Но сегодня Он для нас очень м, другую роль играет и более, намного больше значения. Потому что из-за этого действия, то, что Иисус сделал, за то, что Он сделал в этот праздник, воскрес Он из мертвых, победил ад, победил смерть, Он дал спасение, Он дал прощение для каждого из нас. Знаете, это этот праздник он не просто так равнодушный, или как по поверхности, он очень самый как бы pinnacle, да, самым таким важным праздником для христиан.